Вот такой вот у нас красивенький ключик получился логотип peugeot ну, красивый да вообще массивный еще раз заводим так сейчас и заодно еще у нас удалось записать где на это железка вот, и удалось записать старую плату повторно давайте вы приложите все теперь у человека как бы пусть поврежденная но запасной ключ у него тоже есть все не теряйте ключи делайте вовремя запасной обязательно иначе будет так вот такой вот такой комплект у нас получился Фежо 308.